Сегодня, как я уже сказала, хочу затронуть одну небольшую тему. Она действительно небольшая, но периодически появляется. Каждый, наверное, из нас периодически подвержен. Это связано с, с нашим состоянием. Это больше касается новичков, тех, кто приходит в этот бизнес. И это состояние может быть вызвано в том числе и теми результатами, которые видит новичок у других партнеров. Да. Парадом чехов, например, может быть вызвано это состояние. Когда новичок смотрит на это и думает, о, это вообще не про меня, у меня так никогда не получится, я когда-то никогда так не смогу, потому что они там все крутые, они все там звезды, они там все такие вот семь пядей во лбу, они какие-то невероятные, они наверное вообще не люди. вот. А я такая простая, я ничего не умею, я вот этого не знаю, того не знаю, и, и у меня ничего вот как-то не получается. У меня одни отказы, отказы, отказы, то есть там еще что-то, да. Ну, то есть вот такое состояние, когда ты смотришь на другие результаты, тебе кажется, что причина в тебе, и она неисправимая вообще, она непоправимая. И вот для новичков которые впадают в такое состояние я еще раз хочу сказать о том что друзья мои когда вы видите результаты других когда вы видите наши парады чеков когда вы видите а, квалификации новые когда вы видите рейтинг рекрутеров когда вы видите еще какие-то другие достижения то знаете что, за этим скрывается еще и, как у айсберга, большая подводная часть, которую мы не видим. То есть если это новые квалификации, это значит, что этому предшествовала большая работа по достижению этой квалификации. То есть это может быть месяц, может быть полгода, может быть год человек шел к этому результату для того, чтобы его получить. И вы увидели только вершинку айсберга, и вы не видите весь тот объем работы, который проделан для того, чтобы достичь этого результата. Когда вы видите результаты людей, которые продают на, там, на 100, на 200, на 300, на 500 баллов, да, там, то есть вам кажется, ого, ну это, наверное, какой-то супер-пупер продавец, который у которого есть какой-то талант врожденный, и он благодаря этому таланту получает эти результаты. Но мы с вами не видим тот объем работы, который проделал этот продавец для того, чтобы наработать навыки, познакомиться с продуктом, наработать клиентскую базу. На это тоже уходит не один день, не один месяц. Это тоже огромная работа. Вы не, вы не увидите то количество отказов, которые получил этот человек для того, чтобы собрать эту клиентскую базу. Когда, вы, когда мы с вами видим рейтинг рекрутеров и видим, о, человек подписал 5 человек, подписал 10 человек, подписал там еще сколько-то, да? И у новичка может сложиться впечатление, что вот этот человек, вот кому не подойди, ему сразу говорят «да». То есть ему говорят «да, конечно, я подписываюсь, покупаю, то все, давайте». Это не так. У человека, который подписывает 5-10 человек, скорее всего, есть огромное количество людей, ну гораздо больше, которые ему сказали «нет». Которые сказали «нет, мне это неинтересно, я не буду, я подумаю, или еще что-то, еще то еще что-то». Если говорить, допустим, про мою статистику, мне сложно опираться на кого-то другого, я могу про свою статистику сказать. Для того, чтобы… То есть из тех, с кем я разговариваю, с кем я беседую, Доходят до регистрации, до покупки только 15% из тех, с кем я разговариваю. И это хороший процент считается. Это считается очень хорошей конверсией. Если вы вышли на конверсию 10%, это отлично. Но о чем это говорит? Это говорит о том, чтобы вам подписать одного человека, вам нужно будет провести 10 встреч. 10 встреч, из них 9 вам скажут «нет, не надо», «нет, не сейчас», «нет, я не хочу». Да, они будут за вами наблюдать, да, они будут за вами смотреть, и кто-то из них еще подключится, кто-то из них придет и, и скажет, да, я хочу. Но это значит, что мне нужно 10 провести бесед, и только один скажет, да, я регистрируюсь, я покупаю, я готов. И вы видите только тех, которые сказали да, вы видите в рейтинге тех самых пяти человек, которые сказали да, но вы не видите те 30-40 человек, которые сказали нет. И когда, и, и здесь разница заключается вот в чем. Когда бизнес ведет профессионал, а я профессионалом называю тех, кто делает регулярные действия и благодаря этому получает результат. Он фокусируется на тех, кто ему сказали «да». Вот он на них фокусируется. Он их держит в фокусе внимания, он их откладывает у себя в голове и с ними работает. А новичок, в силу того, что своей неопытности, в силу того, что то есть он только входит в этот бизнес, он начинает концентрироваться на тех, на тех, которые сказали «нет». И он начинает в голове собирать эти отказы. Он их, на них, ему кажется, что их уже там критично много и так далее, невозможно, и у меня ничего не получается, я, я какая-то неумеха, и, и это не для меня. Но это не так. Просто нужно выполнить определенный объем работы для того, чтобы получить результат. Просто нужно получить определенное количество отказов, чтобы получить результат. Артур рассказывал свою историю. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. В, в Назаре своего старта в бизнесе, в сетевом бизнесе Артур собрал 1200 нет. И при этом не было ни одного да. Скажите мне, какой, вот сколько процентов из общего числа людей способны вообще на такое? Собрать 1200 нет, не имея ни одного положительного ответа. Я уверена, что 95 процентов, какой 95? 99 процентов не в состоянии этого просто сделать. Люди ломаются на пяти отказах, люди останавливаются на 10 там отказах, да, то есть говорят, все, это не мое. Попробуйте собрать 1200 нет, попробуйте такую целестремленность иметь и такую веру, и в себя, и в бизнес, и в то, что у тебя получится. Во что это в итоге превратилось? Посмотрите историю Артура, посмотрите его достижения, посмотрите, какой у него был после этого результат. Если бы он ушел из бизнеса, у него не было бы этого результата. Если бы он сказал, это не мое, не было бы этого результата. Не получилось бы, потому что он ушел. И поэтому мой призыв к новичкам, мое обращение к новичкам. Друзья мои. А, возможно, с, с, с новичками играет злую шутку предыдущий опыт наемного труда. Бизнес – это не наемный труд. Бизнес – это где тебе не скажут, вот тебе нужно сделать от сих до сих, и ты получишь вот такую вот оплату. Здесь не так. Здесь тебе, да, мы подскажем, что нужно делать, но к, когда это делать, сколько раз это делать, тебе как руководителю своего бизнеса, а ты становишься руководителем своего бизнеса, тебе нужно будет решить самому. Тебе нужно будет самому ставить план на день, тебе самому нужно будет его выполнять, тебе самому нужно будет его контролировать, тебе нужно будет эту выстраивать работу самостоятельно. И в этом заключается бизнес-отношения. Тебе самому нужно будет анализировать свои действия, что-то корректировать. Да, у тебя есть наставник, к которому ты можешь обратиться, он тебе поможет, но он не будет за тебя делать, он не будет совершать за тебя действия. Это, это то, что тебе нужно сделать самому. И если ты продолжаешь двигаться по этому пути, если ты продолжаешь делать, делаешь, совершаешь действия регулярно, предлагая продукт, показывая продукт, приглашая в бизнес. То есть он, бизнес несложный, он, он достаточно простой, но я не могу сказать, что он легкий, потому что он сопряжен с нашим ростом, он сопряжен с нашим развитием, и, и он сопряжен с тем, чтобы ты становишься другим, принципиально другим. Ты, ты развиваешься на совершенно других принципах, не на принципах наемного труда, а на принципах построения бизнеса. Это отличная возможность попробовать себя в развитии бизнеса, посмотреть, какой из тебя предприниматель, и вырастить себя в качестве предпринимателя. И это, возможно, доступно практически всем. И поэтому в нашем бизнесе есть только одно правило, которое действует абсолютно для всех. Ты, можешь, ты получишь результат только при одном условии – если ты не остановился, если ты не перестал делать. Вот если ты перестал делать, ничего не будет, ничего не получишь. Но если ты продолжаешь делать, рано или поздно, когда придет время, когда ты в, нарастишь свои навыки, когда ты придешь в то самое состояние, когда тебе положено это получить, ты это получишь. Все равно получишь. У каждого свой срок движения к своему результату, у каждого свой путь движения к этому результату, каждый проходит свои, свой путь ошибок, свой путь роста, свой путь развития. И, и ценность сетевого еще и в этом, потому что сам путь – это просто удивительная вещь. Это удивительный путь уроков и роста. Помимо того, что тебе в результат ты получаешь уже как вознаграждение за, за то, что ты прошел этот путь. Поэтому, дорогие мои новички, настройтесь на то, что этот э, путь не на один день. Этот путь не на одну неделю и даже не на один месяц. Настройте себя проработать, действительно проработать в этом бизнесе хотя бы год. Хотя бы год. Вы, э, безусловно, получите выгоду от этого времени, которое вы вложите в себя в. В течение этого года. Все равно, независимо от того, будете вы здесь дальше продолжать развиваться, не будете вы в сетевом работать, вы получите колоссальный опыт, вы получите колоссальный, вы вырастите как профессионал, как предприниматель. И вот год работы вместе с наставником по системе, совершая действия регулярные, через год можно будет посмотреть на результат. Только при таком условии. Сетевой бизнес – это не спринт, это марафон. И поэтому нужно настраиваться именно как марафонец. Нужно настраиваться на длинную дистанцию. Если у вас высокие цели, если у вас большие цели, сетевом они достижимы, сетевом их можно получить. Но вы должны понимать, что это дорога не одного дня. Не ведитесь, пожалуйста, на вот эти все красивые картинки в интернете, на аккаунтах других людей и так далее. Вам кажется, что вот они щелкнули пальцем и получили тот образ жизни, который у них есть. Нет. У них, вы не знаете, какой путь они прошли для того, чтобы получить этот результат. Они его точно прошли. Они точно прошли эту дорогу для того, чтобы получить то, зачем, то, что вы видите сейчас на картинке. Наше, к сожалению, отношение устроено так, что мы начинаем замечать что-то вокруг нас и ровно тогда, когда появляются какие-то значимые результаты, да, мы начинаем видеть этих людей и мы хотим попасть, то есть мы хотим точно так же, как у них. Я просто по своему опыту могу сказать, я, я наблюдаю за работой других лидеров, других компаний, мне интересно, я у них перенимаю опыт, я у них учусь, я смотрю, как они движутся. И я наблюдала за развитием одного сетевого лидера практически с нуля до чеков 3 миллиона. И ее никто не замечал на том пути, когда она двигалась до своих там, первых 100-500 тысяч. Да? То есть ее никто не видел. Никто не видел, как она пахала. Никто не видел, сколько она вкладывала в развитие этого бизнеса. Но все вдруг ее увидели, когда она вышла на большие чеки. И все захотели, как она. Но вот для того, чтобы как она, нужно сначала вот этот отрезок пройти, когда тебя никто не видит, в тебя никто не верит, кроме тебя самого и твоего наставника. Да? И ты получаешь, и ты ищешь свой путь, ты ищешь свои техники, ищешь свою методику, выстраиваешь ее, приглашаешь людей, при том, что у тебя нет результата, да, своего какого-то яркого результата, ты еще приглашаешь людей и вместе с ними движешься, растешь дальше. И поэтому. Этот путь проходит каждый. Каждый, тот, кто получает существенный какой-то значимый результат, этот путь проходит абсолютно все. И это будет абсолютно всех. Это может быть у вас, если вы не остановитесь и не перестанете заниматься этим бизнесом. Люб, результат, который вы хотите, у вас обязательно будет. При одном условии, если вы не остановились, если вы продолжаете двигаться. Поэтому мое напутствие – продолжайте делать. Да, вначале непросто, но все равно продолжайте. Учитесь, изучайте, анализируйте, действуйте, делайте, исправляйте, снова делайте. Держите связь своим наставником, работайте с наставником, наставнику всегда есть чем поделиться. И продолжайте делать. И тогда ваши усилия обязательно будут вознаграждены. Не опускайте руки. Ваш, ваша звезда ждет вас, ваш, ваш результат ждет вас. Ждет вас. Вот, вот этим я хотела сегодня поделиться, потому что, на мой взгляд, вот, упускают люди, не имеющие опыта в бизнесе, упускают это из вида и упускают вот тот самый подводную часть айсберга, которая не на виду, которую никто не показывает, никто не показывает, и моменты депрессии, моменты, когда руки опускаются, моменты, когда устаешь очень сильно, этого никто не показывает. Все показывают только, когда ты уже выбрался из этого всего. Поэтому может складываться ложное ощущение, что это только у тебя, на тебя нападает какая-то депрессия. На всех нападает. На всех нападает, у всех все бывает. Но... Это как эффект Инстаграм, да? Да, это эффект Инстаграма, эффект социальных сетей, когда мы видим какие-то красивые картинки, но не видим того, что есть разные состояния, они есть. У всех есть. Не, не нужно думать, что кто-то какой-то другой. И, а, а, все, все, если вы меня видите все время улыбающейся и радостной, это не значит, что у меня не бывает, что я не расстраиваюсь, что я не грущу, что я не гневаюсь, что я, я все эти эмоции, все переживаю. Все переживаю. Все они у меня есть. Но я встаю и говорю, все, хватит, пошли, давай, делаем. Потому что я знаю. Куда я иду и зачем я иду. Я вот сейчас сказала, хороший такой пример, да, что ваш, ваш результат, ваш там, ваша цель ждет вас. И я прям картинку увидела. Стадион, да, такой, причем он бесконечный, его не видно. вот И там дорожки. И с одной стороны прям вот перпендикулярно стоят подарки на каждой дорожке. Причем те, которые мы хотим. Да. Вот, просто надо до них дойти. И все, они уже ждут, они там. Они уже ждут, они там, Просто надо туда дойти. Да, да. Отличный образ, Татьяна. Огромная благодарность, Гюнас, правильно все супер сказано, спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо, друзья, это больше был такой посыл новичкам, для тех, кто только стартует в нашем бизнесе, и тем, кто думает, что они какие-то не такие. Если, если делать, вы будете точно такие же звезды, на которых будут другие смотреть и говорить, ой, нет, у меня так никогда не получится. Рано или поздно вы будете на этом месте. Звезды тоже падают. Да, да, да, да, да. Богатые тоже плачут, да? Главное не упасть, главное не подняться, потому что действительно двигаться, двигаться, самый главный посыл, продолжай. Продолжать, продолжать, да, продолжать. Продолжать. Эльмира руку поднимала. Эльмира, подсказать, что ты хочешь? Да, я согласна. Очень... Всем привет. Гульнас, привет. очень, конечно, такое вот вдохновляющее выступление у тебя было. Мне особенно затронуло 3 миллиона у какого-то там в другой компании человека, да? да? да. да, а да. Хороший стимул. Думаю, когда же, когда же у нас будет у Гульнас 5 миллионов, а у нас шматно по 3 миллиона. Будет. Вот. Ты говоришь, что вот новички смотрят, говорят, вот, я такого не смогу никогда достичь, да? Да. А я наоборот, вот, я смотрю, о, классно, у нас такая зарплата, значит, все-таки и мы можем также же работать, да? А да. когда ты проговори, проговорила про 3 миллиона, у меня еще больше появилось желание работать. Ну, отлично, да. Спасибо, Эльмир. Вот именно такое состояние, оно и нужно, да, то есть я начинаю видеть горизонты, я начинаю видеть, куда я могу двигаться, и я вдохновляюсь этим и начинаю делать еще больше, то есть это состояние уже профессионала, это состояние лидера. Спасибо, Эльмир, что поделилась. Ну что, друзья, на этой вот такой вот вдохновляющей ноте, спасибо вам огромное за нашу сегодняшнюю встречу, за ваш вклад. Все участвуем во всех событиях, которые у нас предстоят и которые уже идут. Продолжаем делать, продолжаем двигаться, и все, что мы себе хотим, все у нас обязательно будет.